Туман стелился над рекой, и пасмурное утро было, А по реке в апреле лекар объедет, весенью этой порой кричай к утра пробудила, туман, как будто бы рассеянный ползет, Василий пес всегда со мной, свой интерес он проявляет. Проводный Васька вдруг на ледину заскочил не замечая под собой, он равновесие теряет. Он осознал, что будет просто уязвим. Утро туманное, утро весеннее или доход на реке. Память вырезается мне о воскресенье, тот ли доход на оке, утро туманное, утро весеннее, И доход на реке, память вырезается мне воскресенье. Вот ли доход на ке, а ли доход вперед идет, река ка его уносит, лишь только слышится в тумане чай и крик. Василий воду поет, захлеб, Его духа напиться просит, И ветер шевели у берега толь. Как будто львин переполох, Плывут отчаянно куда-то, Я первый раз в тумане вижу, как плывут. На свет туманный он неплох, А львины, как колхози стада, Они по речке будто по полю идут. Утро туманное, утро весеннее, или доход на реке, память врезается мое воскресенье, тот ли доход на ге. Утро туманное, утро весеннее, или доход на реке. Память врезается, мне воскресенье, тот доход на океане, утро туманное, утро весеннее, или доход на реке, память врезается мне воскресенье доход на кем?